Мальчик хочет в Тамбов, ты знаешь чики чики чики чики та Ну что ж, всем добра, ура! Игра приветствует вас, друзья! С вами вновь Олег, он же Бородатый Скретч, продолжает делиться самыми актуальными новостями по всеми любимой игрушечке, конечно же, Вальхейм. Ну и в данном же выпуске я покажу и расскажу, что же у нас такого интересного завезли дорогие наши разработчики в самом последнем патче под кодовым названием 0.154.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 Ну и пойдем с тобой по списочку. Исправлена была ошибка, из-за которой плащи иногда образовывали странные бугорки на спине после э, прыжка. Если честно, я ни разу с этим не сталкивался, да, и не видел этих странных бугорков. Видимо, есть настолько придирчивые, да, у нас игроки, которые эти, все эти моменты замечают, да, и, конечно же, сообщают разрабам. Но я лично как-то не обращал внимания, возможно, вот эти вот бугорки, да, которые вы сейчас видите э, за спиной у нашего персонажа, да, немножко неестественно образом они выпирают мы уже увидим исправленными в совершенно новом, как говорится патче теперь же сделали так что с помощью клавиши escape можно закрыть графический интерфейс э, игры я так понимаю это когда мы находимся вот в этом вот меню мы можем с помощью escape выйти отсюда что раньше так разве нельзя было делать друзья я помню что вроде бы как можно было также разработчики исправили триггер события фьюлинг армии который отвечал видимо за какие-то интересные действия в игре. Если честно, ребят, и не знаю, не в курсе, с чем этот триггер связан. Да, поясните, пожалуйста, более дальновидные игроки, что это за триггер-то такой и что конкретно поправили. Мне будет очень интересно самому узнать, разузнать все в точности и до мелочей, конечно же. Дальше идем, ребятки, по исправлениям. Был исправлен триггер к события нападения э, волков на вашу э, базу. Если честно, друзья, пока что я не тестировал, но, видимо, теперь как-то и Иначе волки будут нападать Быть может они раньше как-то не особо хорошо активно нападали Теперь разработчики это дело поправили И теперь мы ждем от этого события каких-то других непредсказуемых действий, я так понимаю Раньше нельзя было заблокировать удар тролля когда он наносил удар не по игроку, а, например, по земле, то теперь это дело поправили. И когда вы встаете в блок, да, и блокируете, например, не целиком, не прямую атаку Тролля, а где-то он ударил по площади рядом с вами, то тоже эта атака вроде как должна а, блокироваться. Блин, интересно, бы найти сейчас Тролля, но это, ребят, не так просто, поэтому переходим к следующему пункту. Также был исправлен звук при ремонте или же сборке вашего какого-нибудь корабля, а конкретно, я так понимаю, дракара или же, например, того же Акарви. Также исправили немножечко прочность волчьей накидочки. То ли в большую сторону, то ли в меньшую, друзья, без понятия. Надо тестировать, надо, как говорится, проверять. Ку-ку, здорово, ёпты, ты чё там забыл, а, водяной? Также был исправлен таймер возрождения ресурсов, таких, например, как ягоды, кремень, и теперь эти ресурсы должны возрождаться, точнее, восполняться немножечко по-другому, а как заявили разработчики, они должны теперь а, появляться а, правильным образом. Ну, как это выглядит на самом деле, естественно, мы, дорогой друг мой, с тобой потестим как-нибудь на стримах. Да-да-да, ты еще не знал, что братишка, Скрэч стримит. Да, и Вальхейм, и не только. Да, все можно найти в соответствующих плейлистах. Стримлю я практически каждый божий день. Приходи, конечно же, тебя жду. Поехали дальше. Также исправили такой косяк, когда у нас пиявки убегали, когда у них оставалось слишком мало э, здоровья. Теперь, значит, после этого патча пиявки никуда убегать не будут, а будут продолжать до самого победного конца драть вашу наглую задницу. Ну или вы их. Еще была исправлена проблема с корабельными хранилищами, которые не закрывались должным образом в некоторых Ситуация. Если честно, я с такой проблемой не сталкивался. Кто сталкивался, зрители, дорогие мои, напишите, пожалуйста, в комментариях. Но это хорошо, ребятки, что у нас разработчики фиксят баги. Да-да-да, игра становится гораздо лучше после этого. Следующее исправление касается поднимаемой игроком местности. Теперь она станет более гладкой и менее острой, как это было раньше. Что я могу сказать, ребятки, надо, конечно же, тестить. Также была исправлена проблема с частицами воды и с проблемами в водоизмещения наших с вами э, лодочек, внутри которых вода каким-то образом постоянно появлялась. Теперь же после патча 0154.1 эта проблема будет решена и наши с тобой путешествия морские будут выглядеть более эффектно, а не так, как это было раньше, что нашу лодку просто-напросто запрокидывала постоянно водой, но мы при этом э, не тонули. Да, как это, ребят, выглядит на самом деле, покажу, конечно же, я на своих э, стримах по Вальхейму. Приходите, смотрите, все, там будет. Еще что-то разработчики поправили с бродильной э, бочечкой. Но конкретно что, ребятки, я не могу сказать. Надо тестировать, потому что из списка обновлений, которые они оставили, я немножечко не понимаю, что конкретно они с ней сделали. Наблюдательный зритель, я думаю, поймет и расскажет. А братишка, скрэч, будет очень благодарен тебе за эту информацию. В плане оптимизации немножечко разработчики тоже исправили кое-что. Они изменили некоторые звуковые ресурсы, чтобы использовать меньше оперативной а, памяти. По идее, это должно а, немножечко отразиться на производительности, насколько я понимаю, но посмотрим, как это выглядит у нас на самом деле. Ну и следующий пунктик касательно строительства, который тоже пофиксили, это если мы, например, накроем какой-нибудь камень, Крышей, да, Крышей, будь то он на берегу, будь то он в лесу или еще где-нибудь в другом месте, то во время дождя он должен выглядеть... Он будет теперь выглядеть сухим, а не мокрым, как это было а, раньше. Вот такой вот списочек изменений я вам сегодня озвучил. Конечно же, не все в точности, как хотелось бы, но что мог я до вас, как говорится, а, донес. Если же, зритель, ты считаешь, что братишка Scratch немножечко не до конца рассказал про текущее обновление, про новый патч 0.150, 4.1, то смело попробуй поругай его в комментариях немножечко, да-да-да, ну и либо разъясни, что еще, братишка, скрэч не добавил, а надо было бы а, добавить про этот а, патчик. Я надеюсь, что я донес тебе максимально подробную информацию и заядлые фанаты обязательно вернутся в игру, чтобы попробовать ее, как говорится, еще раз а, на вкус. здорово Красавелла! Тебя как так угораздило? Ты как туда забрался? Интересно, конечно, выглядит трофей теперь костяной массы, да, после последнего обновления мне он больше нравится, чем в прошлый раз. Ну и, конечно, по традиции, зритель, если ты хочешь, чтобы было гораздо больше контента по игрушечке Вальхейм, давай наберем на это видео хотя бы 100 лайкосиков и братишка Scratch исполнит обещанное, да-да-да. Ну что ж, друзья, играйте только в самые крутые топовые игры, всем приятного геймплея, еще обязательно увидимся и услышимся продолжение, конечно же, следует...